С вами Маки чародей Антон Чалей. Мало кто знает, но в Google и Яндекс можно получить открытую статистику запросов пользователей. Если по-простому, я могу узнать, что и сколько раз водили в поисковиках. Я, конечно, не смогу понять, кто именно это водил, но посмеяться над самыми тупыми запросами я, конечно, могу. Поэтому я решил показать вам маленькую часть этих запросов. Первый запрос. Как сделать бесплатный телефон? Вводит 2285 раз в месяц. Я, конечно, не могу понять суть этого Вопроса, но звучит крайне странно. Где-то не сильно далекой галактике в школе Китая на уроках труда. Так, дети, мы сейчас будем делать телефон, бесплатный телефон. Делаем такой модный корпус, надо, чтобы он овальный был. Сейчас все такие квадратные корпусы, овальный – это самая тема. Короче, мы что делаем? Экран, ну, чтобы он такой немного был кривой и угол свисал. Это модно, это дизайн. И делаем, значит, модные такие кнопки, значит, вот тут вот это будет кнопка, значит. Влево, влево, это вправо. И тут такая верхняя. И нижняя. Ну, потому что сенсорные кнопки, они везде это мейнстримно, А вот это просто будущее. Будущее телефон. Да да, не удивляйтесь. Это. Делаем антенну. антенну сюда впихивает. Это просто супер модно. Чтобы еще лучше ловил, потому что кое-где плохо ловит, Вот. Впиливаем антенны на каждый край. Также, чтобы клевый был микрофон, чтобы собеседнику всегда было слышно, сделаем такие модные микрофоны с двух сторон. И, кстати, вот такой вот значок, типа, нужно сделать, он тогда сразу будет лучше продаваться, это типа Apple. Ну да, больше какой-то кешью, чем Apple. Ну вот, открывайте и пользуйтесь бесплатный телефон. Второй запрос. Как сделать ребенка бесплатно? Вводит 361 раз в месяц. Это же все банально просто. Смотрите. Сейчас я вам все объясню. Короче, берете... И ребенок готов. Бесплатно. Третий запрос. Как сделать, чтобы появился iPhone 6? Целых 9 запросов в месяц. Первый вариант. Если у вас богатые родители, просто попросите у них. Второй вариант. Практически для всех. Просто возьмите и нарисуйте его. Да, представьте, я вел этот запрос в Google, и там тоже люди предлагали как раз сделать iPhone из бумаги. Зато Бесплатно. Четвертый запрос. Как сделать мужчине клизму, чтобы он орал? Запросов 5 в месяц. <звы> <звы> Даже тут я не знаю, что тут прокомментировать это. Э, очень странно. <смех> Пятый запрос. Как сделать парня рабом? 38 запросов в месяц. Девушки, вы серьезно? На серьезно. <смех> Шестой запрос. Как стать за одну секунду с крыльями? Вводит 4875 запросов в месяц. Давайте серьезно отнесемся к этому вопросу. Конечно, крылья это обыденное дело, но получить их за одну секунду, это вообще какая-то научная фантастика, бред. Хватит обманывать людей. Седьмой и последний запрос, который просто вел меня в ступор. «Как сделать, что ты знаешь?» и говорят 25 запросов в месяц. «С этим вопросом мне пришлось жить две минуты». Я что-то знаю, но мне нужно спросить, как это сделать. И говорят. Можете додумать в комментариях, что это вообще могло бы было значить. Где-то не сильно в далекой галактике, на школе... где-то не сильно в далекой... Где-то не сильно в далекой галактике... Где-то в очень далекой галактике, в школе труда, в Китае. Именно там. Это же все банально просто. Смотрите, сейчас я вам объясню. Объясню. Вводят 9 запросов вместе всего лишь. Хм. Как сделать, что ты, что ты знаешь и говорят. Как сделать, что ты знаешь и говорят? <связь> Непонятно. С вами был Антон Чалей и странная экспериментальная рубрика «Тупые запросы в Google и Яндекс». Также, если вам интересно мое творчество, а вдруг, подписывайтесь на канал, смотрите плейлист и оставайтесь на связи, потому что я буду стараться каждый, ну, хотя бы 4-3 дня выпускать видео. Ну, постараюсь, постараюсь. Всем пока!